Вот. первый звук. Вот первый Первый Сегодняшний, так сегодняшний отдай лист, сами Сегодняшний лист, дай? Сегодня считай, если все, остальное пиши. Я смотрю, в смысле, я только сейчас э? его туда вложу. А, ты вложил, да? Конечно. Нет, только не только сейчас, а перед тобой. Ну за 10. Что? Вложил, вложил. Просто меня прошли. Я тебя просил положить лист да, работы за первую начал не сформировал за сюда все собрались все все все видите сюда там не интересуетесь были я чего я где ваша работа на и детей. Где здесь записано? Он чуть ниже записан. Извиняюсь. Он два раза вот сюда записал. где сегодня стояли? А, вот а, ну на элег... сколько написали? день. перетрудились. Но, так, сколько элег... сказали? Я говорю, сколько сказали писать? 5, ну а в чем проблема-то была написать Поехали дальше. Бэрин Галинский. Что за хуйня, блядь? 8-8 боротоколов, блядь. Что, блядь, нахуй? Четыре штуки, не судьба была дописать. Да. Ну а в чем проблема-то, блядь? Просто туда Да мне полку понимаешь, что, туда, я, блядь, туда, если туда, такое туда. уже отношение пошло, блядь, к нам. Да. Ну и к вам такая да. же будет хуйня. Николаев. Ну а в чем проблема-то? По 9. Чё, блядь, нахуй? Два штуки не можем дописать. Мы всегда с хвостом приходим, блядь. 6 часов ДТП да не правили, пухеру, бля, раз. понимаешь, что ДТП, блядь. С утра хуйню страдаем, грубо говоря. Я понимаю, что там мысли. И свозили, ладно, бог с ним иди. Вещны занимались, блядь. стой, Луценко. Понимаешь? Луценко! Че здесь, здесь блядь? Че перетрудился, 7 протоколов написал? Че, блядь, давно на доработку не выходили или ч? Мне заебали уже что все, поняли? Завтра! Завтра у вас своя будет работа на! Ну восемь, блядь! Какая хура разница Васиенко, бля? Белый... я... Чё, блядь, перетрудились или чё? Я, блядь, пока ты стоял, блядь, до Вариханова, я двух ментов засек, понимаешь? Одного с дежурки, одного мы проебали 0.12, хуй с ним, блядь! А ты стоял, фото встать, стоишь, смотришь, блядь, пасёшь, блядь! Я понимаю, что ты сегодня козлом опущения остался, блядь! Ты остался, понимаешь? Где Шалковский? Я здесь. Я тебе отдал документы. Почему ты на ментане написал? Потому что писал другому материала. Да ты понимаешь, тебе отдали, значит, ты и пиши. Где, б... банечка, где? Я здесь, здесь. Где? Здесь а? Вот здесь я. Чего ты здесь, блядь? Кого ты хуя отдал Лисиенке, блядь? Я в это время дежурный. Да переделил. мне до пизды, понимаешь, блядь? Вы, блядь, крайне остались. Вы, блядь, меня подставили. Вы вдвоем. Так вы сами сказали. Я сказал, вы вдвоем меня подставили поставили. Почему? Валерийча, такая же хуйня. Ты понял меня? Вы, блядь, поставили Лисиенку. Лисиенку вы подставили. Он, блядь, между баных бегал, он не знал. То ли, блядь, штембаху подчиниться, то ли кому, блядь. Хотя сказали, написать, блядь. Бывает, я что-то тупанул, ничего страшного. Ну, блядь, он полчаса бегал, он не знал, что сделать, блядь. От ебаны мы остались вдвоем, блядь. Он ко мне подошел. Да не до пизды, сказал... что ты подошел. Он ко мне три раза бегал. Я ему говорю, пиши, пиши. Тут штымбах опять звонит ему. Он фантом, он тоже, понимаешь, я его вот тоже молодой. Он, он не знает, что сделать. Я его вот тоже могу понять. Но вот баный тоже он будет. Ну вот Пришла мне... команда писать, значит писать, блядь. Вот сказал, как, блядь? если поймает еще одного, да никого мы не поймаем больше, блядь. Мы стояли регулировали, это ебаный пакет этот ебучий, блядь. А ну он мне сказал, что вы искали передать мента того с Новосибирска. Я как раз это время передал. Передали, блядь. И что? Написать трудно было, что ли? Да я в это время. Вот да передавал. не похуй понимаешь, что ты делал, блядь! Ну, по вашему же распоряжению-то. И что ты, блядь? Ну не можешь флатом передать, что ли? Напиши ты, блядь! Команда была, блядь, вам обоим, блядь! Я остана вот лишь на Шолковском, Шалковский тебе и пошло все, блядь. Как, блядь, вон. И он крайне оказался, блядь. Вы, блядь, подставляете, нахуй. Я больше вам буду больше, блядь, что-то делать, вам навстречу идти, блядь. И ту, блядь, говорю, к вам бы сейчас вам будут вам то-то, то-то, то-то, блядь. Вы начинаете нас подставлять, блядь. Да хуй, когда вам больше что-то когда-то где-то. Вот первородек попал, блядь. Забил на всех и сказал, хуй вам кто отдыхать будет, блядь. А вам идт, смотри, пожалуйста, пацаны, да пожалуйста, да пожалуйста, блядь. Где-то я не прав бываю, да, блядь? Где-то я бываю. Вот Саша, блядь, тоже не прав где-то бывает. Нас ебут, блядь, тоже. Оттуда сверху, блядь. Никого здесь не держат, блядь, нам говорят. Идите нахуй отсюда, блядь. Пиздец, ни о чем, блядь, отъебаны остались, блядь. Тут, блядь, вчера, блядь, проебали, блядь, эту вспышку ебучую, блядь. Отъебали нас сегодня, нахуй. Это, блядь, отъебали, тот ебали, блядь. Попросил сегодня, блядь, в вагон прибираться. Хуй там, блядь, забили опять. Опять завтра маху полуроты выгонять вечером 7 часов специально, блядь, после этих мероприятий. Принесить, а блядь, блядь, чтоб сестряпочками еще что-то вы, вытерли, блядь. Трудно было, блядь. Шелковский? я yeah. Галинский?